привет всем зрителям и подписчикам моего канала спасибо что смотрите и спасибо всем тем кто подписался на канал и участвует в розыгрышах хочу сказать что совсем скоро на канале будет розыгрыш так как мы преодолели планку 35 тысяч подписчиков не всем могу ответить на сообщения, так как очень много пришло сообщений об оценке стоимости монет друзья я рекомендую для оперативного ответа писать мне в instagram вот здесь вот и Ссылочка будет в описании аккаунта, я выкладываю, какие монеты редкие, какие монеты стоят дорого, списки монет и таблица монет, которые стоит отложить. А в этом выпуске, друзья, вы очень много спрашивали меня, какие же монеты, кроме монет Украины, ценные. Я для вас подготовил специальный выпуск с гостем, это канал Kent Channel TV, обязательно подписывайтесь на этот канал, ссылочка будет в описании. И вы сейчас узнаете, какие же самые редкие и ценные монеты СССР. Возможно, у кого-то остались на дачах, у кого-то остались в копилках старинных. Так что, если эта тема интересна, продолжайте смотреть, вы узнаете много всего интересного. Самые дорогие, редкие и ценные монеты Советского Союза. Актуальная стоимость на монеты исключительно по годам. Выпуск подготовлен специально для канала «Фартовый коллекционер» от Kent Channel TV. Всем привет, с вами Илья, и сегодня мы рассмотрим самые интересные монеты СССР без подробностей в разновидностях, а исключительно монеты по годам. Благодаря этому видео каждый с легкостью сможет понять, какие монеты нужно искать и, главное, сколько они стоят. Давайте же начнем с мелких номиналов и пойдем дальше к крупным. Впервые советская копейка появилась в 1924 году. Медная монета, которая надолго стала символом того, что копейка рубль бережет, и это действительно было так. Среди этого номинала первое на что нужно обратить внимание это 1925 год, довольно редкий тиражный год. Монета выпускалась ограниченным тиражом а точнее дошла до нас, лишь малая часть этих копеек. Учитывая состояние как хорошее, стоимость на такой экземпляр, а для вашего удобства все цены я называю в долларах, по курсу 75 рублей за 1 доллар. Итак, цена на одну копейку 1925 года 104 доллара США. Довольно ценно считается копейка 1935 года. Но именно с новым видом аверса, где уже нет круговой надписи. Стоимость монеты 19 долларов. Теперь переходим к номиналу в 2 копейки. Опять же, редкой монетой стала изготовленная в 1925 году. И это неудивительно, некоторые номиналы совсем не чеканились. А наши 2 копейки имеют стоимость крайне приличную, порядка 520 долларов. Более дорогая монета номиналом 2 копейки была выпущена в 1927 году. На такие редкие экземпляры стоимость всегда равняется состоянию. Чем лучше монета, тем дороже. Но хорошая верхняя планка на сегодня за эту монету, друзья, внимание, составляет 1560 долларов США за одну маленькую советскую монетку. А далее редких годов не было. Переходим к 3 копейкам. 3 копейки 1927 года не самая редкая монета, но также считается ценной. Из-за состояния стоимость может быть вполне в районе 40 долларов. В славный 1945 год, как известно, монеты чеканились не очень большими тиражами. В состоянии 3 копейки этого года оценивается в 15 долларов. А мы переходим к крупной монете номиналом 5 копеек. Сразу же первый год чеканки 1924. Если ваша монета имеет рельеф и состояние, то минимум стоимость будет 15 долларов. Как вы уже заметили, 1927 год довольно редкий и монеты этого года стоят хороших денег. Не исключение и питак. Стоимость экземпляра в районе 180 долларов. Но а крупные разменные монеты гораздо больше привлекают внимание коллекционеров, поэтому 1933 год, стоимость монеты в районе 230 долларов. Следующая монета, 1934 года, также ценная, ее стоимость составляет 110 долларов. А 1935 год, переходный. Когда менялся Аверс с надписью на обновленной без круговой надписи и на более крупной буквы СССР. Так вот, именно старый Аверс стоит дороже, около 110 долларов. А монета этого года с новым типом Аверса недорогая, ее стоимость около 25 долларов. Точно такая же ситуация с пятаком 1936 -го года, стоимость от 20 долларов. Но отмечу что пятаки 30-х годов довольно нечасты в состоянии. В целом 30-е годы для советских 5 копеек, конечно, очень интересны. Монета 1937 года также имеет стоимость от 20 долларов. Немного дешевле будет монета 1938 года, стоимость в районе 15 долларов. И снова 1945 год, довольно интересный он для нумизматов, 5 копеек оценивается в 28 долларов и выше. Затем начинается целая эпоха дорогих и ценных советских монет. Произойдет это после новой денежной реформы, а точнее уже с 1965 года. Советские 5 копеек этого года имеют стоимость в 50 долларов и выше. Такая же стоимость на 1966 год, от 50 баксов, друзья. Следующий год, 1967, когда пошла в серию «Юбилейная красота на монетах», но мы смотрим на обычную тиражную монетку, цена которой от 20 долларов. Впрочем, как и у 5 копеек 1968 года, стоимость на монету от 20 долларов. Более дорогая монета уже 1969 года. 5 копеек имеют стоимость от 50 долларов. Одной из самых дорогих монет номиналом в 5 копеек считается экземпляр 1970 года выпуска. Цена на эту монету от 110 долларов. Обращаем внимание и на ценные монеты 1971 года, где стоимость от 50 долларов. И точно такая же цена на 5 копеек 1972 года от 50 долларов. И на этом линейка дорогих монет заканчивается, а мы переходим к номиналу 10 копеек. Один гривенник чеканился в том числе и в серебре. 1921 году. Монета нечастая, имеет стоимость под 40 долларов. Обратить внимание можно и на 1934 год. Стоимость 10 копеек от 10 долларов. Такая же ценная монета 1937 года. Ее цена от 10 долларов. Но действительно интерес для нумизматов представляет экземпляр от Чеканины в 1942 году. 10 копеек этого года имеет стоимость в районе 190 долларов. Не менее ценная монета была и 1944 года. Стоимость такой монеты от 75 долларов. И затем мы переходим к волне 60-х. 10 копеек также имели немало ценных экземпляров. Начинаем с 1965-го. Стоимость монеты от 50 долларов. 10 копеек 1966 год, опять же, от 50 баксов цена. Менее ценные монеты 1967 года, стоимость от 20 долларов. И практически такая же цена на 10 копеек 1968 года, в среднем 25 долларов. А мы переходим к экземпляру номиналом 15 копеек и 1921 год. Серебряная монета имеет стоимость в районе 40 долларов. Интересно нам монета была и выпущена в 1942 году. Ее стоимость на сегодня под 190 долларов. И снова ценные монеты выпускались с 1965 года. 15 копеек стоило 50 долларов. 1966 год и стоимость на монету опять же от 50 долларов. 1967 за советские 15 копеек платят 15-20 долларов. 68. Монета стоимостью от 20 долларов. 69. 15 копеек имеет стоимость от, от 50 долларов. А значительный интерес для нумизматов представляет монета 15 копеек 70-го года, ведь ее стоимость 230 долларов. Монета с 71-го года также ценные, ведь стоимость 100 долларов. 72-й год 15 копеек, цена от 100 долларов. И вы не поверите, но и 15 копеек 73 года имеют цену в 100 долларов. Значительно дешевле стоит монета 1974 года, всего лишь 25 долларов. И 15 копеек 75 года имеют цену в 25 долларов США. А мы переходим к крупному номиналу 20 копеек. Первый выпуск в 2021 году в серебре, имеет стоимость 40 долларов. Невероятно редкая, ценная и дорогая монета номиналом 20 копеек была от Чеканина в 1931 году. Речь про монету в серебре. Именно она стоит под 1950 долларов США. Найти такую монету – большая удача. Довольно нечастая монета 20 копеек 50-го года. Стоимость под 20 долларов. И самый большой ряд ценных монет именно на 20 копеек – это с 1965 по 1976 год. Стоимость на эти монеты минимум от 20 долларов и доходит обычно до 50, включительно. Конечно, играет роль состояние экземпляра, поэтому перечислять их не вижу смысла. Скажу лишь, что самая дорогая монета из этого ряда была выпущена в 70 году. 20 копеек имеет стоимость 100 долларов США. А говоря про крупные монеты номиналом в 50 копеек, надо сказать, что их найти уже сложнее. Все же это были довольно приятные деньги. Однако все же отмечу серебряный полтинник 1927 года стоимостью под 25 долларов. 50 копеек 1970 год, где стоимость на монету 95 долларов, а следующий год, 1971, будет стоить от 85 долларов можно выделить и 1975 год где 50 копеек стоит от 20 долларов и в заключении конечно же рубли эти монеты выпускались и в серебре 1921 год от 50 долларов редкая и ценная монета 22 года имеет стоимость от 250 долларов 1 рубль 24 года также серебро 900 пробы стоимость от 25 долларов и выше и надо сказать что рубли как и полтинники нечастые монеты практически любой год имеет стоимость от 15 20 долларов и выше но начинается это с 1966 года и до 1983 года включительно остальные рублевики имеют стоимость сильно ниже озвученной Отдельно можно сказать, что в СССР несколько лет выпускался номинал пол копейки. Это монеты 25 и 27 года. Они не сильно-то представляют ценность, стоимость от 10 долларов, но опять же речь про обычное состояние. А дороже стоит экземпляр 1928 года, цена под 35 долларов. И, как вы, наверное, знаете, советское государство чеканило инвестиционную монету из золота под названием червонец Ситель. Для обращения впервые были изготовлены экземпляры в 1923 году. Его стоимость в районе 2500 долларов США. Как инвестиционные монеты стали делать уже с 1975 по 1982 год. Стоимость этих монет начинается от 500 долларов. А цена зависит в целом от курса золота. Подводя итог, мы рассмотрели лишь ценные монеты по годам. К этим монетам можно добавить большое количество редких разновидностей и браков. Все это зачастую имеет даже большую стоимость, чем за обычную монету редкого года. Но это уже, друзья, изучаем отдельно и серьезно, в том числе на моем канале Kent Channel TV, где я буду рад увидеть новых зрителей. Не забываем изучать монеты полезно и выгодно, а еще крайне важно оценить это видео лайком и подписаться на канал моего товарища и коллеги. А на этом у меня все, всем удачи и всем пока. Спасибо, что посмотрели это видео целиком, всем огромный привет и скоро сделаем розыгрыш. Пока, друзья, всем удачи.